радиостанцию, которую вам нам надо. Uh -huh. Вот. А, ну, так как здесь мы не видим совершенно никакого верхнего устройства, надо сказать, что это устройство не проходило никакой профилактики, оно работает. Вот это устройство, оно выпущено в 1975 году, а вообще оно начало выпускаться в 1972 году. Вот. Значит, ну, здесь у нас э, есть регулировка высоких химических частот и также регулировка громкости. Э, кстати, здесь есть еще... Такая кнопочка, вот, речь, э, мелодия. Ага. когда мы включаем, мы, зажигается определенное окошко, вот именно, что мы хотим прослушать, такой диапазон частот. Речь, это там более выс высокие частоты, меньше низких, а, на, а музыка, это все вместе, и низкие, и высокие, как бы одновременно, там так расположено, все приятно уху. Вот, давайте ее включим. Давайте. Зажигается у нас вот шкала, очень красивая, кстати, Ага. Ну, вот там вот стоит пластмаска, она, кстати, со временем трескается, потому что там высокая температура, лампы все таки нагревает и она вот не выдерживает. Загорелся магический глаз. Угу. А вот как раз музыка что-то да. говорила, да? Значит, э, ну и давайте, э, вот смотрите, осмотрите. вот это, значит... Кнопочка стерео, ну так вот расположен видите, в два... А это, кстати, первый из аппаратов стерео, да? Нет, это не, не первый? первый аппарат. Первый аппарат, это можно выделить Ригондо стерео ага. и Минск РС-66. Ага. Вот. Но это очень качественный аппарат, у него очень качественные колонки. Да, нет? да, да. Ребята, единственное могу сказать, что э, вот я слушаю сейчас э, эту мелодию через эти, посредством этого агрегата и через эти колонки звучит, конечно, но ну, непередаваемо, потому что настолько глубокий звук не сравнить ни с одной современной колонкой. И э, хочу сказать, ну почему сейчас качество изменилось? Казалось бы, сейчас новейшие колонки там, э, динамики там с этой, как, э, они компрессионные все эти фазоинверторы кроссоверы и все на свете и все равно такого звука они не выдают а здесь обыкновенные три динамика э, бумажных и посмотрите какое качество звучания очень приятно. Очень приятно. А вы любите на Балашином рынке что покупать? Посуду или что? Эти вещи. Вот он у него. Ах, поняла. У него наверное, около 300 сейчас. Около 300? Да, там 300. 300, да. 300. А? Билорицю, знаете? Ай, а? да. Да. Да. да. Конечно, Белорица. слышали. Да, да. это, да. Да. это юг Франции, юг Франции. Удачи вам. Очень приятно. Да, там. Микита, я знакома уже давно и внимательно отслеживаю его появление на площадке «Сделано в СССР». Кстати, недавно у моих друзей появился собственный канал «Сделано в СССР» и «Никита Электроник». А сейчас вы видите мое первое интервью с Никитой, которое меня очень-очень вдохновило. Здравствуйте, Никита. Очень Здравствуйте. рада я, вас. Я тоже от вас видите. Я долго вот э, смотрю вот ваш канал, там, блог и тому подобное. Мне очень нравится, что вот вы делаете в основном это Хорошие видеоролики с хорошей подачей и хорошей все такое. А мне очень нравятся все, все ролики, которые снимают Валерий с вами. Но я хочу сказать, что у меня уже мои подписчики спрашивают, а знакомы ли вы с этим человеком знаменитым? Я говорю, да, что все от вас в восторге. Я говорю, да, но вот для подтверждения хочу вас сегодня снять. Спасибо большое. А что вы нам сегодня можете... Это радиоприемник высшего класса, фестиваль 1960. Года. Его привлечение в том, что э, все его функции могут работать дистанционно. Э, к сожалению, в этом приемнике не сохранился путь дистанционного управления, но я могу показать, как это... Подождите, это делать. в то время уже дистанционно? Да, да, да. да, да. Я Ничего показать, себе, а чье это производство? Это э, завод-изготовитель РЭД, Рижский электротехнический завод. Вот он на таком уровне у него? Да, работает. Ух ты. Я покажу, как он работает сейчас. Да, у каждого из нас, наверное, в юности это было, но мы как-то... Вот здесь вот так стрелочка вот, видите? То есть это э, дистанционное управление, если, если, это с пульта. А так если э, не хотите, хотите так, так тогда он рассчитан на напряжение 127 вольт, угу. что в нем было неисправно. Во-первых, здесь не было повода шнура. Я поставил его э, вот такого же при, примерно вентилятора, только немножко ранней серии. Э, так как он рассчитан на напряжение 127 вольт, а в Москве до 1992 года на Тверской было это напряжение. Да, здесь и мало у меня было в квартире. Я его восстановил, значит, он был не спал. Сначала был за кищей полностью двигатель. То есть он вообще не поворачивался рукой. А сейчас мы его можем вот двинуть, и он будет крутиться, крутиться э, как бы свободно. Да. И сломано вот это крепление, то есть он не держался. Сейчас я его вам его продемонстрирую. Для демонстрации я буду использовать стоимный лабораторный автотрансформатор 50-х годов. Обалдеть. Обалдеть его я тоже немножко так подвосстановил немножко не работал сейчас он полностью рабочий сейчас я отключу приемчик мы видим что э, вот напряжение здесь уже подается около ну примерно 118 вольт угу. этого достаточно был... ух ты смотрите как классно По... вот это да какой-то молодец. И сразу прохладно. На улице жара. А здесь сейчас сразу ветерок. Прекрасная погода. И да, то, что надо. Легкий ветерок. Прохладно. Прелесть. Ну ты вообще молодец. Вот и покажу, как ошибник. Вот здесь там. чего там? А -а -а. Угу. Спасибо большое. Что камеры, ну их не видно камеры, это просто как-то студия такая, как будто ты сидишь, как естественная обстановка. да. И там, кстати, среди приглашенных мастеркова, с которым мы у Галкиным были тогда, на передаче. Так что скоро мы Никиту на Первом канале увидим. Нашего любимого. не привыкает, да, Валера? Да, я вам скажу тогда, да. Программа называется «Видели видео». Очень большую рей рейтинг. Держи, поздравляю. Никит, да, а ты не против тебя немножко снять? Конечно. Но скажи, ведь это твой праздник, ты же любишь это время, Конечно, да? очень люблю. Это наше, да, время? Да. Так да. что мы будем сегодня веселиться. Спасибо. Что нового ты там собрал у нас? Ну вот собрал, значит, радиоаппаратуру, которую я буду сегодня представлять на этом празднике. О. Вот, э -э там очень Никита да, принял там... участие в телевизионной программе Первого канала «Видели видео» и вы можете посмотреть его от 22 октября этого года. И так будет звучать песня у Черного моря в исполнении Леонида Осипова Челтесова. Никита сегодня у нас в студии вместе с папой Виктором и также, а также коллекционером э, Валерием. Это вот, короче, дружная такая компания. Располагайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Никита, я тебя наблюдал в соцсетях. Да. Видел. Когда ты, я знал, что ты к нам придешь, я сразу вспомнил, как ты чинишь какие-то вещи, да, по-моему, из тех, которые попадают там в, в магазин. Где вы продаете? Так кто папа? Я. Вы папа, короче. А Никита у вас в магазине, да. скажем так, да. да? Вы занимаетесь тем, что продаете какие-то вещи старые, но, коллекционируете но не их? Совершенно так. Я являюсь президентом Союза коллекционеров <связычного> нашей страны и, а -а -а -а. и соответственно, когда-то в семнадцатом году я приметил этого мальчишку и сказал: приходи к нам. У нас был такой ролик, как раз я снимал его первый раз. Он Поразил меня своей харизмой, своим знанием, несмотря на э, юный возраст. Mm -hmm. Никита, скажи, пожалуйста, вот куда бы ты хотел телепортироваться прямо сейчас? Ну, наверное, в конец 80-х годов. В конец 80 -х? Да. И чем бы ты там занимался? Ну, стоял в очередя. В очередях? За колбаской, да? Да. Поел бы мороженого, нибудь Да, да. Ностальгирует по всему этому времени Вот чем первое, что Когда вы его встретили, чем он вас поразил? Когда я его спросил что у тебя есть дома, что ты коллекционируешь. Он мне начал называть такие предметы, о которых я даже не слышал. А вы знаете, что он знает больше 150 аппаратов, произведенных в Советском Союзе. Знает, когда они были выпущены, сколько они стоили в то время, какие лампы, как они работают. Вы не можете себе представить все его... Он хотел в 80-е годы вернуть...